всем привет вы на канале зашумим в сегодняшнем ролике мы с вами рассмотрим пример шумоизоляции на автомобиле nissan x-trail а наш вариант dark extreme это максимальный вариант ну, в общем-то в принципе и единственный а начнем мы с пола значит пола в салоне у нас обрабатывается в три слоя значит пол это у нас вот от этой зоны и до начала дивана Здесь у нас обработка происходит сначала виброизолятором атом, это многокомпонентный виброизолятор, потом шумоизоляция Интегра, это вот подобный этому материал и поверх акустическая мембрана блокатор. Более того, здесь мы немножко отошли от нашей стандартной технологии ввиду того, что здесь присутствует штатный шумоизоляционный мат и Мембрану мы здесь нанесли прямо на него, а не на слой интегра, как обычно. Эффективность от такого решения значительно выше, чем в нашем стандартном варианте. Причем мембрану-блокатор мы закатываем максимально далеко, чтобы эффект также был достаточно высокий. А зона под задним диваном, она обработана в два слоя. Это виброизолятор Viper и, соответственно, шумоизоляция интегра. Далее. А это у нас багажный отсек он у нас обработан тоже несколькими видами материалов значит на арках у нас сначала атом такой же как на полу салоне и поверх нее него нанесена шумоизоляция блокшот она также нанесена в задних боковинах пол в багажнике у нас обработан в два слоя также здесь более слабый виброизолятор вайпер и поверх него шумоизоляционный материал raptor и вот, также мы здесь применяем уже э, маскировочные ленты. Это вот, э, вот эти вот, э, эта ленточка, которая сделана под, под каждый материал, и она стыкует э, стыки. Ну, нашему изоляцию это не влияет, но зато на стычку э, достаточно хорошо влияет. Также мы используем, как обычно, уже вот эти вот э, э, с, материалы для скрытых полостей. Здесь, вот здесь, э, вот, допустим, в этом месте. Ну, то есть во всех зонах скрытых, куда мы не можем дотянуться той, теми материалами, которые мы используем обычно. После того, как собрали салон, мы приступили к шумоизоляции дверей. Двери у нас обрабатываются в четыре слоя. Мы демонтировали значит, вот этот вот щит и во внутреннюю часть двери нанесли первый слой. Первый слой – это виброизоляция, ей покрывается практически вся поверхность, ну, за исключением вот этих вот ребр жесткости и усилителей следующий слой в шумоизоляции дверей это шумоизоляционный материал Integra, который у нас кладется поверх виброизоляции и закрывает точно такую же плоскость поверхности. Третий слой у нас в шумоизоляции дверей это обработка вот этого щита, на котором установлены модули стеклоподъемников. Он закрывается слоем виброизоляции, прижимается проводка, остается только троечки открытия ручек и вот эти вот разъемчики, которые у нас подключаются к блоку стеклоподъемников а сама обшивка обрабатывается полностью слоем шумопоглотителя software 15 но ну, за исключением вот этой зоны где ручка динамик и вот здесь вот у нас э, вставляться будет разъем от проводки шумоизоляция багажника у нас производится в два слоя сейчас нанесен первый слой это виброизоляция на на внутреннюю часть двери фрагментально. А вторым слоем на крышку багажника, точнее на декоративную часть крышки багажника, наносим слой шумопоглотителя. Это Soft Wave 15. Им будет закрыта вся поверхность, но ну исключая точки, где у нас установлены клипсы для крепления этой, крышки, этой декоративной части крышки багажника. Осталось у нас завершить работы с водительской дверью, проверить работу электрооборудования. И можно будет отдавать автомобиль. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.